Да, что тут такая жопа, тут такой костер, тут такой огонь, вот такой пожар. Это уже то, что тушит. Тут такой огонь стоял стеной. Вот что ребята бывают если вы случайно подвалили травычку вот посмотрите чуть хата не сгорела вот хата дача сестры и вот то такой огонь стоял что прилекались от а все он слышно как она трещит все люди все там в камышах это очень страшно смотрите сколько выгорело вот дом сестры. И вот. Тут такой огонь стоял, как в аду. Испугались, я, оно туда ушло. Люди, будьте бдительны, не будьте такие безмозолые. Это очень страшно. Наверное, хорошо, что мы сюда и приехали. Что помогли, хотя бы, конечно, от меня помощи никакой. Вот там все сгорело. Все сгорело. И дальше огонь ушел еще туда дальше. И чуть не сгорели тут все мы. Люди, пожалуйста. Будьте бдительны, будьте осторожны. Стихия воды, огни — это. Ну, играться с таким нельзя. Помимо тут, что вирус гуляет. Так еще и люди делают сами лихо, огонь разводят. Смотрите, что творится. Ушло туда, в те дома. Очень страшно. Шок-контент. Это ужас. Он догорает чья-то беседка, чей-то дачный участок. Горели деревья. Вон люди аж туда пошли тушить там. Видео кусочка маленького уже вам показала, но тут было страшно. Тут было реально просто уже не до съемок. А туда в дома ушло. Сейчас люди начнут оттуда подключаться и тушить с той стороны. Вызвали час назад пожарку. Не знаю. Нету пожарки. Не едет, хотя она тут рядом. Жесть. Берегите природу, берегите себя. Как не вирус, так пожар. Если вам не видно, ребята, то могу сказать, что там творится сейчас такой ужас, который творился у нас. Там дом чей-то Сигнализация сработала дома. Так уже слышно, как деревья там трещат. Может, уже не деревья. Может, уже чьи-то дома трещат от огня. Наконец-то приехали. Там, да, идет там, вот это дом будет. как мы приехали, это дом идёт, был. Там, туда идут, туда Оно туда ушло. Сейчас поеду туда дальше. Поехали туда дальше. Дома ушло в даче. Оно туда пошло, и они туда поехали. Да, это пошло туда,